Ишь ты, коза, а -а -а -а. ты чё так. мне не продаёшь? Ты почему мне не продаёшь ламинария? Адриан, агресс, может, вы позавтра позавтракаете? Не хочу завтракать. Ты чё, такое? ты такая? Ты чё мне не продаёшь ламинария? Я... Ламинария — это моя жизнь! Вашей кто-то угрожает. Мы сейчас этого угрожать. Стоп, а где вход в дом? Ладно, я забыл. И мы Марат, вот это такая, почему ты не... Нет, почему ты не продаешь ламинарию? Почему? Чем не кормить, по-твоему, людей? Мне кормить их. Скажи, почему ты не продаешь ламинарию? Я тебя сейчас закопаю здесь. И ты тупая. Сама такая. Открывай чем двери. Не Ой, убирай свещи. Смотри, что у меня Смотри, что мне есть. Смотри, что у меня есть. А я, те дам. Кин, кин. Нет. я ты тебе дам. Тебе... Кинь, кинь. Я тебе открою. открою. Нет, открою. Нет, открою. Открывай. Adrian, <соцеб <соцеб> yeah. <соцеб> yeah. Yeah. Yeah. Я сказал, открыл. Я открыл. Давай, давай, давай. Ну все, тогда дай. одну дай, и я открою. Одну дай, и я тебе открою. Угу. так, во-первых, давай деньги. За что? За ламинарий. Д Две пачки денег. Два Две А, ну ладно, не хочешь, не надо. Я открываю магазин. Сейчас я открою, подожди. На, так, поторгуйся с этой балбесиной. Поторгуйся с балбесиной. Продай там ламинарий за бешеные бабки ты там малбиченый Я не понял, ты какого фига здесь делаешь. Так. Так. Звонили ну, вроде бы. Ну ладно. Андрюха Ан... Ан... Короче Люди, внимание, внимание в городе злодей, в городе злодей. В городе Одна злодей. Из злодеев, это ты, да? да? Смешно, очень Адриан, вам лучше спрятаться на всякий случай, если найди себе запасное место. Себе найди место. Пока я не пришел тебя не набил. Почему ты такой жестокий? Потому что ты мне достала. Ты мне все уши прожрал свои сколько погоды погода, время, все. Хорошо, что ты не можешь заснять этих ничего так, ты можешь, чтобы мне такое говорить? Андреан, Андреан, внизу не доступа, пожалуйста. Оставьте сообщение и напишите его маме. Где она? Кто? Злодейка. Я ее съел. Я тебя сейчас съем. Где она? А, короче. Где она? Ты дурак? Сам дурак. Я только что Ой, Где бежит. она? Не знаю. Так, бежим. Серьезно? Да. Где Мы она? Её так. О, вот она, я вижу, как она уже обратно топчет. И где она? А, она? -а -а Бить ее. Мы ее не сможем, если она вас ударит, то все как бы. Пойди, бейте по ногам, по, ногам, по ногам, подальше, подальше, подальше, подальше от нее. стой. Как бейте, убери щит. Она мне все равно, бейте ее, пока она атакует меня. А я пока использую супершану. Супер Тупая стыд. Да Макака нет не убивайте не бейте ее пока не использую супер шанс вы не сможете не бейте все у меня супер шанс не трогайте ее, все. Да Убегите. Её не Она меня трогает. Не Он трогайте ее, не, не трогайте. Мне еще пятьдесят пять секунд. Неужели? А-а-а. что -а здесь -а спрайк ходит. Ну-ка. Туши, туши. Вам стоит Тащи ее сюда, в огонь, в огонь. Ко мне, ко мне, тащи ее. Сюда вставай. Да стой ты! Вот, молодец. Пусть она тебя бьет, а мы ее жом пока. Аккуратно это же все распространяется. Все, из нее перо выпало. Мы как-то эту неделю быстро справляемся. Анжела, чтобы мир. Да, мы очень быстро. Ага. При помощи силы мистера Бага. Все, всем пока. Мага бесполезный, который используешь на меня. Ты уже почти неделю эту силу используешь на меня. Я тоже очень скоро постараюсь. Типиткома, Мистер Бак. Мистер. Отстанет меня. Дура. Анжела, привет. Чудесный. Мистер Бак. Ух, так. Мистер Бак, мистер Баба Бак, мистер Баба Бак. Адриан, привет. Как у тебя дела? Я просто буду игнорить этот голосовой, вот этот говно голосовое Не могу. Хорошо. Самоуничтожение всего города через 3 минуты. 20, 25 минут и летающая белая Тупой, уже в Чего у тебя с Мне не ответится в течение Обычное лицо помни, весь город а может, пожалуйста, уже эту, этот помочь? Не могу, не куда кажется, подальше поспала Она менялась и вывесила вот. 8, как этой мор... морду разбить? Я готова. Специально боксом буду заниматься. Я кому-то морду сейчас разобью, если кто-то не Уже Неужели она заткнулась? Про. Наберу букет полевых цветов. Так, yeah. Как... Все, спасибо, ребят. Ну только вы метайтесь я... с моего дома и спать буду. Да -да. Я... Я... Я... Я офигел? Я... Вы офигели? Они я... тут а с ночевкой Ладно, у меня есть еще одна комната, где могу поспать. У меня есть комната моего друга. Все, вот тут у меня есть комната, я вот тут буду спать. Все, вы там, я тут. Если я не О, ошибаюсь, то Вы издеваетесь да. Что это такое? И это что? Это анализ. Проведу анализ. Это а что? И это что? доллара. Отключить свет. Он не светит. Я могу ну. их выгнать волшебным словом. Выметайтесь. Вы, вы серьезно? Так, ладно, я пойду в другую комнату. Придется идти в другую комнату, в которую вы уже никак не попадете. Она на крыше. Ты же можешь их всех просто да все, не надо. Я просто буду здесь ночевать, все. Она на крыше. Так, закрыть двери. Все. Двери закрыли. А, Зои. Хи-хи-хи. Пока я спать. А я тебя могу через балкон увидеть. О, я вижу Кима. Ким. Выгляни в окошко. Тетя-тетя, кошка на тебя смотрит. Ну, тупой Ким, ты меня не видишь? Ким! Ой, я тебя вижу, ты только что на меня посмотрел. Да я здесь! Вот он я, привет! Ладно. Ладно. Алло, да, что я... я... Ладно, шучу, что Это информация про Что? Ну и слава Господи. А еще, Бешеные, бешеные, они какой-то Анжел вроде, или Алиса, или Анджел не помню, и, короче, они теперь сходят с ума, и, и смотрите, что меня разговаривать, и те, кто будут с ней очень часто разговаривать, попадут под её влияние, и ты заставай. Да, да, хорошо, все все, все. отстанет да, меня, как бы, да, все. хорошо, давай, нет, а, пока, пока, все Блин, я забыл то, что вход там, переночу. Вики, ничего с ней не станет. Иван, большое, буду стать. Это мо ⁇ место. Все, и к ничему страшного.